Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Я нахожусь более-менее в безопасности, но все равно душа болит за то, что происходит на юге, востоке и севере моей страны. Очень тяжело заниматься собственными делами, притворяясь, что ничего не происходит. И зная при этом, что каждый день, каждую минуту, возможно, прямо в этот момент, обрываются невинные жизни. Жизни светлых людей. Прекрасных девушек, юных детей и отважных мужчин. У всех них были планы на жизнь. Цели, амбиции и мечты. Была любовь и семья, работа и коллеги. Эти две недели моего отсутствия можно воспринимать как одну большую затянувшуюся минуту молчания. Надеюсь, скоро все это закончится, придет мир и мы отстроим все разрушенное. И будем жить так, как мы хотим. Сами выбирать свое будущее, а не принимать то, что нам навязывают силой. Предвидя множество вопросов. Наша задача не обсуждать политику, хоть она и пришла ко мне домой войной. Наша задача с вами сохранить свои деньги в такое непростое время и при этом даже постараться приумножить их. Моя задача не пробуждать всех овец, но моя задача разбудить всех спящих львов. Меня зовут Богатейший иди сегодня. Я продолжу свою работу даже в таких сложных условиях. Я расскажу тебе о том, какой сектор промышленности из-за этого всего взорвется больше, чем что-либо другое. Я расскажу тебе об активе, который сделает тебя миллионером. Хотел попросить поставить лайк, но в таких условиях не хочу. Лайки, комментарии, просмотры. Все происходящее заставило пересмотреть свои жизненные установки, свои ценности. Кстати, YouTube отключил монетизацию на русскоязычном контенте, ну и бог с ней, неважно. 0 долларов в месяц за мою работу я буду делать эти видео, даже не получая за это денег. Зато теперь можно не переживать о том, что тебе отключат монетизацию за то, что ты сказал что-то не то. Или нарушил авторские права. Что ж, просто отлично, минус цензура. Ну а теперь давай перейдем к контенту. Итак, на протяжении истории войны происходили тогда, когда рынки и экономики стремительно падали. Это всегда было переломным моментом, когда появлялось что-то новое. Об этом я очень подробно писал в первой своей книге о кризисе и о том, как на нем заработать. Так было в Первой мировой войне и так было во Второй мировой войне. Так происходит и сейчас. Но после каждой войны всегда кто-то выигрывал. И я не имею в виду военным способом, я имею в виду, что кто-то ты на этом поднимал большие деньги. И я нашел активы, которые помогут выиграть тебе. Ведь российско-украинская война сильно влияет на принятие этих активов, причем на их ускоренное принятие. Они так или иначе должны были быть приняты, но теперь это произойдет гораздо быстрее. Это видео будет состоять из двух частей. В первой я расскажу о массивном сдвиге в энергетической безопасности мира, а во второй покажу конкретные ETF, компании и активы, размещение позиций в которых помогут тебе сколотить целое состояние. Поэтому давай теперь углубимся в последствия войны России против Украины, которая еще не закончилась, но последствия уже есть. И найдем некоторые моменты, которые указывают нам на развитие огромного тренда индустрии, который принесет миллионы своим инвесторам. Особенно ранним. Как бы ни было, мир действительно зависит от России. Так, например, мир очень зависим от нее энергетически. И поэтому Европа сейчас ускоренно работает над способами уменьшить эту зависимость. И если бы не война, Европа бы этого не делала. Конечно, никто не хочет войны с Россией. Тем не менее, мир использует другие инструменты влияния на Россию, и это санкции. Но проблема в том, что он не может накладывать эти санкции слишком жестко. Ведь сам зависим от российской энергии. Пока что. Настолько, что Германия даже вынуждена пересмотреть свои директивы по поводу сокращения использования угля или закрытия атомных электростанций. Ведь многие годы до этого немцы стремились к нулевому использованию угля и закрытию большинства своих АЭС. Но сегодня они решают полностью изменить свой нарратив, стремясь избавиться от зависимости от российского газа и нефти. Но дело даже не только в самой Европе, но и в Соединенных Штатах, которые имеют именно Россию как основного поставщика нефти. Как мы видим, мир очень зависит от российских энергоносителей. И если он хочет закидать Россию санкциями, например, отказаться от покупки российских нефти и газа, что уже происходит, миру нужно избавляться от этой зависимости. Поэтому санкции против России для мира на самом деле являются трудными, тяжелыми, о чем я и написал на этой картинке. И избавление от этой зависимости займет немало времени. Но хорошая новость в том, что мир все-таки избавится от нее, в конце концов. И Россия сама подталкивает его к этому. Ну и конечно же для России это совсем не здорово. В плане денег и в плане политического и экономического влияния на Европу и Соединенные Штаты. А вот для Европы и США избавление от этой зависимости вполне себе на руку. И есть уже некоторые сферы, которые от этого очень выиграют. Например, электромобили. В этой статье написано, что санкции против России – это большая поддержка для акций компаний, связанных с электромобилями. Это не только сами автомобилестроители, но также и производители, например, батареи и так далее. Трейдеры убеждены, что жесткие санкции против России, России приведут мир в новую эпоху, эпоху чистой энергии и электромобилей. При этом эпоха нефти завершится. Если в России есть уголь, природный газ и нефть, то учитывая геополитические обстоятельства, есть большой смысл для мира переходить на альтернативы. И сейчас рынки недооценивают суровость санкций против России. Причем и в самой России и в мире все недооценивают, а это важно. И в частности, эти санкции могут стать большим катализатором взрыва индустрии электромобилей. Мир понял, что больше тянуть нельзя, и избавляться от энергетической зависимости от России пора, потому что эта зависимость является слабостью, которая сейчас непозволительна. Это и есть тот самый тренд, о котором я говорил. В истории человечества уже было немало таких технологических революций, которые полностью изменили ход человеческой истории. Это индустриальная революция, паровой двигатель, включая и железнодорожные пути, электричество, нефть и автомобилестроение. Микропроцессоры, способные обрабатывать миллионы операций в секунду. И, наконец, наше самое любимое – блокчейн и децентрализованные протоколы. Каждая такая технореволюция обязана прорывным технологиям, таким, которые появляются неожиданно и полностью меняет мир. И обычно они появляются в достаточно непростые времена. И я уверен, что война России против Украины, фактически против всего западного мира, это тот самый триггер, который приведет к возникновению новой технореволюции, которая и откинет нефть в прошлое. Это будет что-то новое, настолько лучше всего, что было раньше, что полностью убьет старую схему существования мира. Соответственно, государства, чьи бюджеты сегодня на 50-80% складываются от продажи нефти, навряд ли будут хорошо себя чувствовать в таком новом мире. И самое интересное, что после такой прорывной технологии проходит очень мало времени, чтобы мир поменялся полностью и кардинально. Например, в США улицы заполняли лошади до кареты, но уже спустя 6 лет вместо них мы видим огромную кучу автомобилей. И сегодня мы наблюдаем абсолютно похожий сдвиг. Не знаю, сколько времени понадобится, может быть 10 лет, но знаю точно: нефтяная эпоха закончится. Потому что только так мир будет чувствовать себя в безопасности. И если мы сравним электроавтомобили с ДВС, двигателями внутреннего сгорания, мы найдем множество преимуществ. И мы видим, что уже даже в нынешнем виде электро превосходит ДВС. Хоть я и пользовался электромобилем, у меня к нему есть вопросы, но ведь это только начало. Например, им элементарно проще пользоваться в плане обслуживания или Управление, ведь центры тяжести находятся намного ниже. Также они намного экономичнее, хотя бы потому, что в них практически нечему ломаться. В них просто-напросто намного меньше движущихся деталей, которые могут прийти в негодность. Даже тормоза, колодки вообще не стираются, практически всегда ты тормозишь двигателем, что, кстати говоря, еще и заряжает твою батарею. К этому добавляется и экономия на бензине. Кроме этого, электродвигатели гораздо быстрее. Тесла сейчас является чуть ли не самым быстрым серийным автомобилем в плане разгона от 0 до 100. И это при том, что это, блин, семейный седан, а не спорткар. Электромобили очень тихие и гораздо более надежные. Конечно, есть и минусы, о которых мы потом поговорим. Но сначала давай обсудим этот тренд подробнее, который кто-то называет эволюцией, кто-то революцией. Эволюция, потому что этот тренд меняет и улучшает все очень быстро. И революция, потому что что-то новое заменяет старое. Если что-то сочетает в себе эволюцию и революцию, это называется мегатрендом. И этот мегатренд только зарождается. Российское вторжение в Украину только стартовало его. Значит, мы все еще на очень ранних этапах. И мы видим на этом графике, насколько быстрым будет взлет этого тренда. Неудивительно, что буквально любой автопроизводитель обещает создавать свои собственные электромобили в ближайшие 10 лет. Но обычный пользователь об этом еще не знает. Но на протяжении следующих 12-24 месяцев, если ты живешь в Европе или США, ты увидишь резкий рост количества электромобилей везде. И на это намекают также новые законы и регулирования, принимаемые в Евросоюзе. Страны в Европе и Америке, согласно этим законам, обязаны отказаться от продаж бензиновых, дизельных, газовых и других автомобилей до 2025, 2030 и 2035 годов в зависимости от страны. Например, в Норвегии это будет уже через три года. Там не будет бензиновых автомобилей уже в 2025. Так что эти процессы произойдут очень, очень быстро. И на скорость перехода влияет Россия. И ее, мягко говоря, разрушительные действия по отношению к Украине. Да и российские угрозы странам НАТО тоже не проходят незамеченными. Конечно же, натовцы хотят уменьшить свою зависимость от России. Теперь, когда мы узнаем, о мега-тренде, который взорвется из-за войны, я хочу перейти к тому, что мы так любим. Это спрос и предложение, о котором мы постоянно говорим, когда предполагаем, почему биткоин вырастет. Потому что предложение мало, а спрос будет расти. Математически биткоин заточен на рост. Итак, если при существующем спросе предложение будет становиться меньше, цена будет расти. Мы знаем это правило. И это одна из тех самых критических проблем электромобилей. Предложение лития. Электромобилям и не только нужны батареи, а для этого нужен ресурс. Но проблема в том, что такие конкретные ресурсы являются дефицитными. Прямо как биткоин. Не хватает предложения для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. Но это хорошо для нас, как для инвесторов. Это хороший шанс. В следующие несколько лет понадобится добывать тысячи тонн лития, чтобы удовлетворить растущий спрос. Посмотри на этот график, ты видишь, что он постоянно растет из года в год. Это значит, что спрос на литий будет расти с каждым годом. И эта война ускорит рост этого спроса. Выходит, электромобили будет становиться больше, а значит и спрос на литий тоже будет расти. Это проблема для мира, но шанс для инвестора. И он заключается в том, что необходимо около 10 лет, чтобы найти и запустить добычу нового месторождения лития. Но у мира нет 10 лет. Ведь уже через 3 года страны будут массово закрывать продажи бензиновых двигателей и автомобилей. Кроме этого, сохраняется и российская проблема. Еще одна загвоздка в том, что для эффективности электромобиля киловатт батарея должна стоить 100 долларов. Об этом написано в этой статье. То есть именно при такой цене электромобиль будет выгоднее, чем ДВС. Но сейчас он стоит 209 долларов. Хотя эксперты говорят, что до 2025 года, как раз через 3 года, цена будет даже ниже сотни долларов. Именно при цене в 100 долларов за киловатт батарею электромобиль становится выгоднее, чем машина с ДВС. Но сейчас из-за войны России против Украины спрос на литий начинает расти. А значит и 1 кВт батареи для электромобиля тоже становится дороже. Из-за этого мы делаем вывод, что миру нужно огромное количество предложений лития на рынке для того, чтобы электромобили стали выгоднее ДВС. И как следствие это поможет избавляться от зависимости от российской нефти и газа. Как написано в этой статье, трудно представить, как ускорить добычу лития так, чтобы рост предложения лития совпадал с темпами роста рынка батареи электромобилей. И это, в свою очередь, означает, что электромобилей нужно так много, что лития просто не хватает. Кстати говоря, это не только про электромобили, а вообще обо всем, что использует батареи. Значит, литий будут добывать еще больше, и компании, которые его будут добывать, вероятно, могут хорошо обогатить своих инвесторов. Теперь давай перейдем конкретно к тому, как вообще в это все инвестировать, если уже захотелось. Но это не финансовый совет, конечно. Просто развлекательный и познавательный контент, не более того. Вместо того, чтобы выбрать просто одну компанию, например, Tesla, Lucid Motors и так далее, Tesla, конечно, может и не лопнет, но остальные вполне могут, вместо всего этого нужно сделать такой вывод. У всех этих компаний есть что-то общее, и это литий. Поэтому вместо того, чтобы покупать конкретную компанию, почему бы не ориентироваться конкретно на литий? Например, инвестировать в ETF, в который входят компании, которые и добывают литий. Таким ETF является, например, LIT. Он как раз на очень хорошей коррекции сейчас находится. Да, он неплохо подрос за последний год. Однако, это еще не конец. Этот тренд только начинает набирать обороты. Что такое LIT? Это большая корзина из разных компаний, связанных с добычей лития. Это такой себе аналог S&P 500, если хотите. Теперь давай поговорим о конкретных компаниях по добыче лития. Это опять же не финансовый совет, не надо покупать эту компанию сразу, бежать покупать все ее акции, не изучая, что она из себя представляет. Я привожу лишь пример такой компании. Это компания Lithium Чили Chile. Chile – это страна, где добывает больше всего лития. Чилийское месторождение, которое ты сейчас видишь у себя на экране, известно как «Чилийский литиевый треугольник». Здесь находится около 54% всех запасов лития на земле. Короче говоря, больше половины. Именно поэтому я и обратил внимание именно на компанию Литиум Чили. Кстати говоря, Литиум Чили уже нашло еще одно месторождение лития, готово его разрабатывать. А китайцы при этом очень заинтересованы в инвестициях в эту компанию. В общем, подобного плана компании могут принести хорошие прибыли, однако не забываем и о рисках. Лучше все-таки купить корзину акций, чем акции одной компании. Одна компания и навернуться может, тем более мелкая. Что будет происходить в будущем с такими компаниями? Я думаю, что крупнейшие добытчики лития будут покупать более мелкие компании. Почему? Потому что у них просто нет времени. За три года нужно успеть сделать то, что при обычных условиях должно занять 10. Но сейчас идет война. Санкции против России требуют мир срочно уменьшать свою энергетическую зависимость от спятившего деда в бункере. Зависимость в таких условиях равно слабость. Кроме этого, большие компании по добыче лития будут также добывать его в регионах, где добыча будет стоить меньше всего. И Чили как раз таки является таким регионом. Итак, выводы, ребята. Война России против Украины – это ужасное событие. Я как украинец это говорю. Душа болит, ты бы знал как. Я хочу жить в Украине. Я люблю Украину, и я не хочу ее терять. Для меня это будет большим ударом. Кроме этого, мне очень больно за то, что народы России и Украины безнадежные и надолго рассорены. И эти обиды и ненависть не пройдут очень-очень долго. Тем не менее, эта война открывает новую страницу в истории. Это огромный катализатор перехода мира на совершенно новую модель существования, в которой не будет места нефти, ископаемому топливу и так далее. Страны, которые живут за счет нефти, будут откинуты вниз в иерархии. И, к сожалению, а может быть и к счастью, если Россия ничего не сделает, ее ждет та же судьба. Мир перейдет в чистую, зеленую, возобновляемую энергию, как и хотел. Но до сих пор ему было удобно сидеть на российской нефти. Россия сама дала ему пинок под зад, и с этим пора что-то делать. И мир начал делать. А мы попробуем на этом заработать. Мы делаем эти инвестиции, как минимум, на 10 лет вперед. Я думаю, что из этого что-то да и выйдет. Меня зовут Богатейший Ди, если видео было тебе интересным, почему бы, а нет, не та ситуация, не нужно. Можешь просто написать комментарий. Денег за это видео мне YouTube не заплатит, поэтому будет очень приятно, если заплатишь ты своим комментарием. Напиши коммент. Приятный в поддержку, потому что такие времена, что не хватает хороших, позитивных эмоций. На этом все. Увидимся в новых видео. Пока.